Иди сюда, иди, эй! Иди сюда! Заволакивай его оттуда! Сейчас О, мой. перелетел, прикинь. Нифига, что он реально делает. Ушел. Он сюда залетел сначала, по поле пытался, не мог найти. Где перелететь, перелетел обратно, где залетел. Ехал оттуда, прозевал поворот, полетел в Попытался, поле. попытался, не уехал.